Странные дела творятся, что тут не клюет? Да ладно, друзья, клюет. Четыре штуки это нормально, и ударов много было уже. Я не огорчаюсь этому поводу всякое вечером еще нахлистаю христа сегодня должен 90 процентов уверен что натаскаю даже больше чем вчера натаскаю All right. Близко к лодке вообще редко, когда подходит щука. Хватает издалека, вот в основном на таком расстоянии. Интересно, почему. Пугается, наверное. но что ли было Или мне показалось хотя не показалось пин дерну зацеп не должен быть такой сейчас проверяем блин Нету что-то нифига. Странно. Уточка. Что-то блин, промазала. Собака, блин. Сейчас попробуем. Она, блин, на траву наскочила. Ну, хорошая была. Сегодня такой нету шалопендра давай. еще как на наплывает, блин Получится что Из-под лодки Тащить надо Пятина. Гадина. какая? Ч за херня-то? Почему цепляет этот крючок-то за поводок, блин? Когда надо, не клюет. Перебрался на другую сторону, друзья попробуем тут посмотреть что-нибудь в этой стороне где-то должен быть крокодил вчерашний Тут трава хорошая стоит возле берега, не то, что с той стороны. Здесь, наверное, покрупнее по этому щуку, почему вчера я тут две штуки поймал, крупных с этой стороны. После дождя и вечером, когда она у меня сошла. такой вот стиль уже ну, я думаю уже часов где-то пол девятого точно есть вечерочек моя задача если все нормально сейчас здесь проплыть до упору и туда по той стороне и как раз надо домой надо будет уже шпарить время подойдет по той стороне ожидается поклевки колоссальные на закате ну как на закате в сумерках уже солнышко у нас еще высоко высоко mm. но ну, полдевятого точно уже yeah. Ой. так ладно выключить только одел светлый блин у меня удар сразу, друзья. Вот этот вот, который самый первый я сегодня одевал. Сейчас вот сюда вот кинул. Вот здесь она где-то осталась щучина это. Я вообще только сантиметров 10 протянула, она бабахнула. Короче, она промазала капитально. Сейчас я еще туда бабахну. Ай, в траву забуденю. Травой не есть хорошо рыбачить. Вот так вот нормально. Трава. так ну-ка она вот сюда вот куда-то пошла Хоп. Вот сошла, сука. Сошла, бля. Давай. Откололась. Может, просто багрену ее. То его знает, трава это сейчас или удар, что-то у меня аж спиннинг дернулся. мне будет развернуться и туда бабахнуть он туда В ту сторону вот бабахнуть и оттуда его прозвонить видите какое солнышко красивое С травой что ли Точно с травой. Мы уже две щуки на этот воблир убрались. Можно сказать, в течение пяти минут. Пять травой. Сука, кинул в траву, бля Сейчас перезарянем. Вот все. Слетела сама. Так, ладно так сейчас бомбану сейчас как бабахнет М да у угу. Мы сейчас пробуем туда. Мы сейчас он туда кидаем. неохотно они сегодня берутся блин удары есть а зацепов нету ударов прилично уже было сегодня либо бы с каждого удара вытащил вообще шикарно было по улову. сюда. папа Туда я и хотел. Но здесь еще по этой стороне можно будет проплыть сегодня. Ту сторону обойти, а потом здесь вечером ближе. где то она должна сейчас бабахнуть у нее будут в толк попасть вот в то. вот так ага нормально сейчас погнали на той стороне щука гоняла кого-то чего же мне туда сгоняешь что ли прям классно там гоняешь так друзья вот здесь вот какая-то хрень присутствует возле кочки я маленько не туда забубеню. Сейчас проверим. Сейчас проверим, друзья. вот тут кто-то ходит. Я хоть включилши. Стопудово должно взяться за траву, блин, зацепился, сука. Лопата, блять. его лопата цепляет. сейчас бахнет. Вот-вот бахнет. Потому что тут она где-то. А она тут не одна. Он табу ну так полетел. Не сосчитай. О, крикоши полетели. Ну-ка, ну-ка, ше... Так, 4, 8, 12, 16 штук. Это эти шелохвосты. Садятся. Сесть и хотят. А, не, их птица вон-то напугала. Охренеть, сколько их не. прям зуб вот здесь. Я ее прям видел. Сейчас мы ее вот сюда. Видали, как она прыгнула собака? Она даже не задела. Вот они, вот они. Шилохвосты, а почему они в тобой нет? Охренеть. Что не попалась мне подруга? Ну, подруга. одеть что ли мне блин поменьше одену в одеть маленький вообще тот который я один раз все пробовал а он не тонет почему-то друзья Но он недалеко летает вот этот вот зелененький Мы сейчас проверим далеко не буду я его кидать. Но на него она может зацепиться. Наверняка. Потому что он как малек, Как гольян типа. Размером. Вот. Уже зацепился, блядь. За поводок. У него веса своего вообще нету. Весит, наверное, пять грамм. Даже, наверное, не весит. Брызганусь нафиг криптомидом, блядь. Комары летают, блядь, заебывают. Мелкие, сука. Вс, пошли нахуй отсюда. Уже ударов нету, друзья ничего страшного Мы не отчаиваемся Мы уже от нуля оторваны Четыре штуки и это все чики-пуки, друзья. И там он у нас вроде прыгнул а что-то. Попробуем добросить. Да mm -hmm. Не долетает. До туда вот, не долетела. Но мы доплывем сейчас. О, был удар. Промазала подлуба, подлуба промазала. Может видели? Но иногда тебя покалывалось хорошо. Может к лодке подплыла? Да. Может в глубину пошла? где она есть зараза такая угу. Рецепт травы идет. Где же этот пятачок-то? Который нос свой не сует куда не надо. только кинул, сразу же взялась. Вот. Меньше. Сегодня маленькая это попалась. Пятая. Друзья. Там какие-то уебки уже сети поставили. Там сеть стоит. Козлы, блядь. Ну, я как бы тоже сети любитель ставить, но... Когда вижу, что чурогай заебись там или кто-нибудь на удочку ловит, покарает тот же самый и мешает просто своими сетями, это уже хуйня. Вот. Пирочки, вот в этом типу должно быть должно быть щучье скопление как и вчера как и сегодня в начале дня 5 трава блядь. такой вот закат там только кинул бы вот сюда вот и сразу же махнул возле берега прямо возле травы прямо в упор по той стороне прошелся друзья у меня нифига не клевала ну клевать-то клевал но ни одно не вытащил решил вернуться с этой стороны больше поклевок было таких серьезных чем стой за последний час представляю что тут с утра будет твориться, друзья. Она а вся к берегу подойдет, щука. Часа в 4-5. Здесь будет вообще разгон. разгон вчера где-то у меня здесь сошла большая пару раз кину эту черную и одену ту белую Не белую а голубенькую такую бирюзовую Как за пули же запулишь. Прям классно улетает. Так, ладно, переоденем. То единственное минус, что она сильно часто цепляет на себя всякую херню. Вот она. Наша тоже сегодняшняя любимица на которые удары были, но я и на нее еще не поймал. Как-то она промазывала. Сейчас, смотрите, как мы будем кидать. Сейчас переключу. Тройник у нас зацепиться уже успел, блин, за поводок. Сейчас мы его отцепим и начнем охоту на хищника. Хищник будет у нас клевать хорошо, наверное. Я сегодня на 3 отстаю от рекорда. До рекорда мне надо еще 4, чтобы побить, друзья. Так, сейчас кидаем вон туда в траву. Вот так. Оп. И ведем, ведем, ведем. О, так мы уже здесь были сегодня. Я уже был здесь. Когда это? Как сказать? потом на ту сторону поплыл дальше Получается мне откинуть, как я хочу. Хочу кидать вдоль травы, у меня дальше получается. В середине. В этих местах у меня вчера где-то сошла. блин фигово уже что друзья так и есть пять штучек фичек 5 штучек щучек. сейчас переплываем на ту сторону прозвоним и домой 100 метров проплыву и домой был удар прямо возле берега друзья но блин что-то она у меня сошла. Я слабину что ли дал, блядь, в траву захуярил. Сейчас. Сейчас вот сюда. Опять трава. Сука трава ебучая. Извиняюсь за мота. Заматы. Ничего страшного. Ничего страшного. ни одну не поймал на этот воблер. Но клюет. Клюет хорошо. возле берега была она 5 трава сейчас сюда в эту сторону метну Итак, вот так доль берега сейчас протянем траву зацепил блин ⁇ -моя трава идет так сейчас пять трава блять надо нафиг наверно ставить мою маленькую маленькую воблеру я думаю это самый оптимальный вариант из всех моих воблеров это мой маленький воблер Вот этот вот, на которого я сегодня пять штук вытащил, ни на что больше не вытащил, только на него. Сейчас вот здесь еще позвоним. Вот это же звякнем. Алло, алло, алло, зин, зин, зин, зин, ты где? Алло, алло. но близко. Там трава. Трава, трава там. И вот так сейчас, хоп. И вот так, давай. Mm -hmm. Ладно. Рез в эту сторону. выйдем поглубже в таком вот Стрекает во всех сторонах. Добавляешь, она слетает. Это трава. Трави еще нахерача. Да трава, ее не видно нихуя. хуя. уже домой надо валить. Домой надо. У меня уже настроения нет сегодня. Почему-то. Может потому что я обещаю. Да я и пошел не сильно-то и поел. И чай, наверное, за день две кружки всего выпил. А так-то обычно, друзья, и термос-то на рыбалке. Я обычно рыбачу намного меньше, чем вот на щуп сейчас эти дни На такой вот темноте мы подплываем к лесопеду. К лесопеду подплываем. Рыбу выгружаем там. Блин, быстро мы мотаем, подплываем к лесопеду. Вот зацеп у нас. Ай. Облером, блядь зацеп вот такой да Все, короче, друзья решил я валить домой 5 щучек у меня есть пора сваливать я уже хочу чая круг если он еще спасет <свист> <свист> не видали вы друзья как я тонул нафиг нынче со смартфоном блять но ну, у меня кстати там должны быть записи с него где рыбку я ловил но это на нем как-то надо будет мне заглянуть Видосы оттуда Вот Сейчас я вам рыбку продемонстрирую Лодку с лодкой Ну и теперь селфи видео Вот такое вот 9 августа 2019 года Друзья Вот Всё. Вот такой вот водоемчик Собираюсь домой Все короче Сейчас жду с нетерпением 25 августа Когда будет открытие на утку Здесь утки будет вообще дофига. Будете наблюдать за мной, как я буду охотиться здесь. Ну что, друзья, вот мои пять щучек сегодняшние. Ну как бы результат сегодня не очень веселый. Вот. вот такие вот они у нас сегодня есть. Вот, вот такие вот щучки по сравнению с таким пакетом. Ну, это как бы вообще зачетно, я считаю. Нормал. Поехал я, короче, как сказать посмотреть, порыбачить сегодня. Опять на щуп туда же. Ну, вот решил зайти посмотреть в одно место, есть ли тут утка или нет. Просто ради интереса. Вот, сейчас посмотрим. Ну, в общем, вот такие вот мужественные пересосы, можно сказать. Ну как не убегал. Поедем дальше. Летают вот молодые и свистят. Коляки или кто это? Все, друзья, сейчас проведу эксперимент. Чем мы плывет? Вот. Им плыть. Вон до того вон узкого места где такой прогал. И вон еще две. 8-9. Девять штук тут их. Сейчас проведем эксперимент. Ой, там даже нихуя. Не две. Там их больше. Там их раз, два. Так, сейчас посчитаю. Здесь 7. Там. Это три а это черки идут. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. 13 штук. 13 уток. Сейчас проведу эксперименты и посмотрим, что дальше будет. Следующее включение, наверное, оттуда. он две утки плавает. А он еще четыре. А вон сыграл кто-то. 10 августа 10 августа начинаем время уже 6 час вечера сегодня я попозже приехал вот. начинаем рыбачить ага. ветерок блин И конечно же какой-то рыбак приехал так прозваниваем вчера у нас тут бралась ну вот сеть стоит может она уже в сети вчера кто-то сеть воткнул здесь сейчас будем звонить может и осталось здесь вот в этом месте вот сюда вот так хочу повернуться блин, не получится так, ладно, пока сюда кинем вот сюда я не кидал кромка и от берега расстояние метров около 10 собака а? что у меня леска тут напутывается блядь. не понимаю что за хрень вот так лодочка стала как надо Далеко воблер не летит, двадцать метров даже не долетает. 30, ребята, ни одной поклевки сегодня нет. Может, потому что по времени я по... попал в такой в час, в пик, не клюющий. Но к вечеру стопудово будет. Вчера рекорд свой не побил. Вместо 8, 5 поймал. Точнее, по плану было у меня 9. Но я не смог... И не огорчаюсь друзья самое главное чтоб вы наслаждались процессом ну и результаты видели Какие его вот дела. Ближе к травушке. Ну ка, в глубину покидаю, друзья. Я в глубину-то вот так и не кидаю, можно сказать, в середину-то. А она пади в середине вся, бля, удар что ли был? Удар был, друзья. Сейчас еще разок бабахну. Не туда. Слабенький удар был. Ну, правда на середину встать? Возле берега травы много, на середине глубже. Может, что правда будет там, а? Ребята, сейчас, наверное, туда заплыву метров на 20. Друзья, ну тут я вам скажу глубоко, блин. Может мне тогда заглубляющийся воблер поставить, а? Попробовать. Сейчас рискну, я его поставлю, короче. Ну как рискну? Рискну тем, что просто тупо время потеряю свое. Но ну, а так я ничем не рискну. Поставлю вот этот вот зеленый. Зеленчик поставлю. Он вообще хорошо глубится. больше метра ближе к полтора короче почти с меня ростом больше даже ну чё, погнали друзья зацеп за траву блин так вот видите травище какая высокая Видите, да? Сейчас попробуем эту траву убрать и покидать с медленной проводкой. С очень медленной. Но здесь должна и крупная стоять, ребятки. -мо. <свист> вот он далеко летит. Вот так, хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Даем ему всплывать. Опять даем всплывать. Ну а здесь вот под лодку прям можно его выдвигать посильнее ну-ка давай оттуда выходит что-то с воды вот так сделаем